Всем привет! Наверняка у каждого из вас есть своя страничка в Инстаграме или же в Фейсбуке. Наверняка вы там сидите, активно подписываетесь на кого-то. И наверняка вы задаетесь вопросом, какой же контент размещать, чтобы привлекать больше подписчиков. Ведь прежде чем начать что-то бездумно постить, нужно изучить отдельно каждую соцсеть, понять как она работает и понять как на... можно наиболее лучше создавать там контент, для того чтобы пользователи обязательно на вас подписывались. Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня я дам несколько общих рекомендаций для каждой соцсети. Итак, Facebook и ВКонтакте привлекают большее количество реферального трафика, чем другой социальный сайт, и лучше всего подходит для новостей и развлечений. YouTube привлекает единомышленников, удерживает аудиторию, идеально подходит для узнаваемости бренда а также он помогает переводить аудиторию на другие социальные сайты. Instagram, как вы сами знаете, идеально подходит для визуального контента, для хороших э, изображений, а также коротеньких видео. Также идеально подходит для узнаваемости бренда и для наращивания трафика. Одноклассники. работают как Facebook, но очень плохо работает с B2B нишами. Твиттер идеально подходит для тех, кто делится полезным контентом, но, к сожалению, он плохо развит в СНГ. LinkedIn предназначен для профессионалов, поэтому ваш контент должен это отображать. Он отлично подходит для того, чтобы вы какими-то новостями, связанных с вашей работой, но не особо развит в странах СНГ, а в России и вовсе заблокирован. Pinterest ⁇ это высоко визуализированная соцсеть. Она идеально подходит для инфографики, но она также не особо сильно развита в наших странах СНГ. А теперь немного обучающих идей для Фейсбука, ВКонтакте и YouTube. Если вы занимаетесь тем, что вы консультируете, обучаете, преподаете, то это как раз ниша для вас. Обязательно делитесь своей мудростью с вашими подписчиками для того, чтобы выработать фактор «знай, люби и доверяй». Как только ваши подписчики поймут и признают вашу экспертность, вашего мнения в данной сфере, они захотят инвестировать в вас гораздо больше. Делитесь образовательным контентом, который подогревает интерес к вашим товарам или услугам у потенциальных покупателей. И вот некоторые идеи. Это ссылки на какие-либо умные идеи вашего блога или же просто стороннего блога. Всякие хитрости, уловки. Не бойтесь и публикуйте бесплатные ресурсы. Также проводите прямые трансляции с обучением. Отвечайте на тематические вопросы. Проводите тематические исследования. Следующий наш пункт – это разговорные идеи для YouTube, Инстаграма и так далее. Независимо от того, каким является ваше сообщество, помните, что все наши подписчики, они любят, чтобы с ними разговаривали. Они любят не просто слушать, но и чтобы их слышали. Поэтому обязательно провоцируйте на дискуссии, вопросы и комментарии их. Обязательно э, спрашивайте их, что они думают по тому или иному поводу. А что они могут предложить, нравится им что-то или не нравится, пусть они высказывают свое мнение. То же самое работает и с образовательным контентом. Вы, например, всегда можете спросить, а что они думают по этому поводу, а какие бы они советы еще бы добавить, а согласны ли они с вашим мнением или же нет. Следующий пункт это связное общение, будь то YouTube, Instagram или ВКонтакте. Вы должны тратить время на взаимодействие со своей аудиторией. Вы должны дать им почувствовать, насколько они для вас важны и насколько вы их выделяете среди других. Допустим, вы можете э, продемонстрировать какой-либо новый продукт Первыми только для своих подписчиков. Рассказывать какие-то моменты своей личной жизни, приоткрывать к ним завесу и так далее. И это, поверьте, очень сильно работает и увеличивает охват. Четвертый пункт – это совместная реклама с лидерами мнений в вашей отрасли. Проще всего это сделать в твиттере, ведь вы можете там просто тегнуть кого угодно, а ваши подписчики увидят вашу беседу. Просто начните беседу с лидерами мнений на вашу тему, которая связана с вашими продуктами или услугами. Завяжите разговор, что они думают об этом. Используйте гифки, мемы и эмоджи, ведь куда же без них мы в интернете. И не думайте о том, что мемы это всего лишь для детей или подростков, наоборот, этим вы подчеркнете индивидуальность своей компании естественно стоит тщательно подходить к подбору данных гифок и мемов чтобы они были уместны и как-то взаимодействовали непосредственно с вашей компанией, с вашими товарами или услугами прорисовывайте свои мемы например прописывайте на них свой текст ну и так далее не забывайте о развлекательном контенте пробуйте всего понемногу чтобы понять что именно работает конкретно для вас и для ваших подписчиков организовывайте всякие конкурсы пишите интересные интересные посты из жизни, делайте какие-нибудь веселые посты, мемчики, какие-нибудь факапы, ну и так далее. Не забывайте все это делать чередовать с вдохновляющими постами. Вдохновляющие посты популярны среди определенного населения. Однако не забывайте, что вдохновляющие посты это не просто какая-то цитата на картинке, на изображении, это куда больше, это всякие различные интересные истории, с которыми сталкивались всякие известные люди успешные, возможно даже и вы, на пути к своему успеху мотивационные посты, речи, цитаты и так далее. Обязательно рассказывайте какие-то тематические исследования или же с чем вам лично пришлось столкнуться. А также отзывы ваших клиентов также могут быть хорошим примером. Не забывайте оставлять свои комментарии и вопросы, а также делиться нашими аудиоподкастами, видео на ютубе. Также подписывайтесь на нашу группу в телеграм-канале, там мы обсуждаем очень много всяких интересных вопросов, и вы можете задать как бы свой. Вам я желаю отличного дня, успешных продаж и хорошего ведения социальных сетей. И до новых встреч!